Итак, еще раз всех приветствую. Меня зовут Тамара Дуженко, и я буду сегодня с вами вести зарядку про зависть. Может быть, кто-то меня не знает, если то. Значит, я психолог, кандидат экономических наук, и вы знаете, на самом деле, когда познакомилась с компанией Века, когда узнала про эти инструменты потрясающие, про компанию, которая дает целый портфель инвестиционный, я поняла, что это вообще то, что я искала. Это исключительно то, что я хотела, и на сегодняшний день это мне помогает развиваться, и, я думаю, помогает развиваться вам, быть счастливыми, успешными и, соответственно, чувствовать свою финансовую независимость. То, к чему, собственно говоря, мы хотим для того, чтобы можно было какие-то свои проекты развивать и не зависеть, от того, как у нас деньги там добываются и прочее-прочее. Значит, сегодняшний наш разговор про зависть – это непростой разговор, потому что мы будем смотреть на зависть с точки зрения блага. Какое несет нам благо это состояние, это качество. Ну и чтобы понять, почему так, почему вот можно так сказать про зависть, мы давайте немножко вернемся в экскурс и посмотрим вообще, что у нас, что мы знаем про это состояние. Ну вот сегодняшнее представление о зависти на самом деле, оно такое интересное с моей точки зрения, потому что что с детства к нам пришло, что это очень плохое качество. Что это качество нельзя проявлять. А что, если нельзя проявлять, что делать-то тогда, если оно присутствует? Значит, его нужно подавлять, сдерживать, скрывать, никому не говорить, куда-то прятать. Ну и мы знаем, что это вроде как вообще некрасиво, это все очень нехорошо. И вот с этой мыслью мы относимся к этому чувству. Но для чего-то же нам это было дано, то есть для чего-то оно у нас есть внутри, вот об этом и будет сегодняшний наш разговор. И, конечно же, мне хочется обратить ваше внимание на такой момент, когда люди говорят, да, я вообще независливый человек, и вообще только мне завидуют. Ну, чудесно, только сегодня мы уже знаем, что мир на самом деле отражает нас же самих. И тогда получается, что человеку говорят, куда же ты делал это чувство, куда ты делал это состояние, почему ты его скрываешь, и начинают тебе завидовать. Может быть, это из этой, с этой точки зрения посмотреть. <как> То есть, если ты что-то скрываешь то тебе показывают ту область, на которую стоит обратить внимание. И э, что же будет происходить, если мы э, поговорим о зависти? И бывает ли она зависть во благо? И это что такое? Это, конечно же, очень интересный вопрос. И сегодняшние наши вопросы для встречи э, почему человек испытывает это чувство? Что оно несет, это чувство, человеку? Для чего оно вообще нам дано? И, конечно же, мы с вами проговорим про то, какая бывает зависть. Какую все знают? Ну-ка, расскажите, пожалуйста. Белую-черную? Или еще какую-нибудь знаем? Вот об этом мы будем говорить. Пишите, пожалуйста, в чат. Чат открыт, будут вопросы, сразу задавайте, может быть, получится по ходу отвечу. Если не получится по ходу ответить, то отвечу, конечно же, в конце обязательно. И можно ли вопрос, можно ли использовать зависть во благо? Это вопросы сегодняшней нашей встречи, на которые мы с вами и будем отвечать. И вот, знаете, что интересно? Я, когда начала разбирать это чувство, это качество, то я столкнулась с тем, что интересно, но зависть, она всегда имеет какой-то цвет. И что интересно, даже в переводе с латинского языка, а мое первое образование гуманитарное, я учила латинский язык, так вот, первое, значит, вот эта вот э, зависть, она переводится как лайвер, означает «синева». А потом нашла подтверждение известного философа Рене Декарта, который говорил о том, что зависть меняет цвет лица. И когда человек завидует, то у него цвет лица меняется. И вот именно вот подчеркивал вот, эту, вот, это вот, вот этот цвет синевы, говорил о том, что желто-черным, с черным, это как раз дает цвет синевы. Даже у него сравнение такое звучало. Точно цвет крови мертвеца, прям такой, кстати, <смех> опять же, говорит о том, что смотрим на зависть, и кажется, вообще, какое-то неприятное такое чувство, так, прям про это, пронизывает как будто все, да. Потом, значит, опять же-таки, на Руси очень часто говорили «позеленел от зависти». То есть, смотрите, какое-то чувство, ну, какое-то да, какое качество, которое еще имеет свой цвет. Тот цвет синевый, тот цвет какой-то зелени да, непонятной, позеленел. да, То есть, какой-то неприятный, может быть, побагровел, да, позеленел. Говорили, позеленел чаще. И э, в Китае зависть называлась болезнью красный глаз. То есть, э, так завидуют, что аж глаза покраснели. А, и откуда взялась вот эта вот характеристика, э, вот этого качества, то есть, ни одно качество больше не обладает э, цветом. А именно зависть, она характерна тем, что она обладает цветом. Почему? Потому что на самом деле, когда возникает это чувство, на что оно возникает? Оно возникает на визуальное восприятие чего-то. То есть мы посмотрели, и нам понравилось. Мы увидели, и нам показалось, что вот завидно вообще вот это вот есть у человека а у меня нету или вот это качество есть у человека а у меня нет вот это получается у человека а у меня не получается то есть первая реакция всегда когда возникает зависть это визуальное восприятие именно поэтому зависть сравнивают с цветом, и именно поэтому зависти придают цвет, определенный цвет, и это на самом деле очень интересно, потому что в сегодняшнее в наше время зависть очень сильно использует это качество человека, а поскольку оно есть у всех, я думаю, что вы испытывали это чувство и, соответственно, знаете, что это такое, так вот, Значит, это используют маркетологи, это используют рекламщики в своих продвижениях для того, чтобы показать, показать, что какой-то предмет, то есть есть герой, и от какого-то предмета ему просто пришло счастье. То есть он сел на диван, диван такой замечательный, что вот он, у него просто счастье наступило. И, соответственно, значит, получается так, что мы вот это ощущаем, что как будто бы вот этого предмета именно нам не хватает, да, для полного кайфа, для полного счастья нам не хватает именно вот этого дивана несчастного, который, так сказать, рекламируется вот этим счастливым героем. Ну или герой там рекламируется как-то по-другому, допустим, да, и мы видим этого человека, мы его очень часто... Можем там наделить какими-то такими качествами, такими свойствами, что которые, собственно, ему сроду и не снились, и не свойственны совсем этому человеку. И именно вот это сделает нас счастливыми. Да? То есть вот э -э -э как раз-таки на чувстве зависти выстраивается очень часто реклама. Обратите внимание на свои ощущения, когда вы смотрите на рекламу. Обратите внимание, что вы чувствуете, когда вы смотрите. Ну, без рекламы я уже как-то э, приводила пример. Мы не можем на это не обращать внимания, потому что на самом деле огромное количество денег э, за 2019 год, 2019 год было потрачено 625 миллиардов долларов на продвижение, на рекламу. И, соответственно... Конечно же, это колоссальные деньги, поэтому хотим мы или не хотим, мы с этим сталкиваемся, мы это видим. И опять же таки, это хорошо для того, чтобы проследить себя, для того, чтобы обратить внимание на себя, на свое состояние, на свое чувство. Испытываете ли вы зависть к этому человеку, который чем-то обладает, какими-то свойствами или каким-то предметом? Что происходит внутри вас? Это э, очень интересный момент, и, э, значит, чуть позже мы сейчас обратимся э, к вопросу, зачем нам это надо, почему так происходит. И, конечно же, э, когда мы рассматриваем зависть в той интерпретации, которая... Нам дана, дана с детства, и э, когда нам что-то приходит из детства, мы очень часто это воспринимаем исключительно как э, последняя инстанция, и это абсолютная правда, и, так сказать, вот все, что нам дано, да? поэтому э, зависть считается грехом во многих духовных традициях. Кто с этим сталкивался, ну, возможно, я думаю, вы это слышали. Опять же, таки, говорят, что зависть – это корень зла. Ну и действительно, зависть может привести к тому, что отношения между людьми перестают существовать. То есть люди расходятся, расстаются из-за зависти, из-за того, что завидно, что человек этот значит что-то такое сделал, да, предпринял. То есть это может быть вот такой корень зла, вполне возможно, и мы с этим сталкивались, и тоже это, ну, до определенного момента, я, например, тоже считала это как корень зла. Значит, возможно, если человек начинает очень сильно завидовать и не выходит из этой позиции, то, конечно же, это может быть вплоть до деградации личности вплоть до того что человек становится ну невозможно с ним просто общаться становится потому что он на все всегда везде завидует и еще это высказывать да то есть такой тоже может быть но вопрос на самом деле когда мы это понимаем вопрос всегда возникает а что с этим делать что с этим делать и как с этим быть Потому что можно, так как нас учили с детства, можно это все скрывать, закрывать в себе, можно это все изолировать как будто в себе, ну и говорить о том, что я не завидую, и говорить о том, что я там, допустим, раскаиваюсь, ой, ты знаешь, я тебе так позавидовал, что я вот тут раскаиваюсь вообще, в этом, это вообще грех, поэтому вот уже не завидую или, допустим, уговаривать себя можно, да, что, ну, что вот люди, может быть, там заслужили больших денег или хорошей работы или там какого-то успеха или еще чего-нибудь, поэтому вот у них это дано, а мне это не дано, но зависть то есть. Легче-то не становится от этого, понимаете? И что при этом получается, что можно это закрыть, можно человека очернить, можно с этим смириться, можно, в конце концов, даже э, поблагодарить всех за все и попросить прощения. Ты знаешь, я так завидую, но я тебе так благодарен, что я тебе завидую. Да? Так что же может быть? Да? Поэтому э, на самом деле э, хочется... Этот вопрос разобрать более серьезно и более внимательно, и посмотреть, залезть в глубину этого вопроса, потому что, с моей точки зрения, вот все, что я сказала, это не решение вопроса. А поскольку это не решение вопроса, то, соответственно, смотрим, где это решение. Но прежде всего, когда я, значит, вообще этим занималась, я нашла очень интересное исследование, хотела с вами поделиться. Значит, на Фейсбуке было проведено очень интересное исследование, респонденты отвечали на то, какие у них чувства возникают, когда они достаточно долгое время находятся в соцсетях. И не просто в соцсетях, а смотрят другие аккаунты, там, знакомятся, рассуждают, разбирают, значит, сравнивают себя там с кем-то, да. И вот здесь, значит, многие респонденты, Совершенно откровенно сказали, что когда они находятся очень долго в соцсетях, у них возникают и негативные эмоции, и они начинают завидовать людям, у которых там лучшие, с их точки зрения, лучшие контенты, или лучшие там фотографии, или лучше они представлены в этом Фейсбуке, или еще какое-то такое ощущение внутреннее, да? И что при этом возникает? Возникает недовольство собственной жизнью. Вот такое исследование было проведено. Ну, естественно, что этим исследованием заинтересовались ученые. И они его характеризовали. Как характеризовали? С одной стороны, сказали, что на самом деле, когда человек очень долго рассматривает других людей, то он автоматически начинает себя сравнивать, автоматически что-то нравится в себе, что-то не нравится. И даже если у вас не было такого чувства зависти, то это чувство может возникнуть то э, человек может сам по себе вот после такого, да, после того, как очень долго смотрит там и сравнивает, он может просто стать и нытиком, и завистником, то есть это вот э, такой момент. Поэтому э, тоже, значит, э, все больше и больше говорят, что э, время ограничено все-таки на соцсети, смотрите, и сравнивать себя, конечно же, не надо. Это вот первое заключение, которые сделали ученые после этой, проведенного этого исследования. А второй момент, они отметили, что на самом деле, когда человек уже начинает проявлять, то есть осознанно говорить и не скрывать о том, что да, я чувствую зависть, да, когда человек готов признать в себе это чувство и не скрывать его, то тогда это гораздо лучше чем просто черные чувства, которые скр... спрятаны внутри нас. Поэтому э, мы говорим о том, что зависть – это то чувство, которое присутствует в каждом из нас, и испытываем мы это чувство э, по разной ситуации, и для чего это и так сказать, возникает вопрос, а для чего? Прежде всего, мне хотелось бы немножко еще два слова скажу, чтобы переходить для чего. Я скажу два слова из истории вопроса. Итак, значит, откуда же взялась, откуда взялось это чувство? И что интересно, здесь тоже мнения расходятся. Я, честно говоря... Когда первый раз с этим столкнулась, я даже удивилась. Я вообще считала, что это чувство встроенное в нас, и оно в нас присутствует. Но тут смотрю, есть, оказывается, два мнения по этому поводу. И ученые говорят, что по первой версии, значит, древние люди, то есть это встроенное в нас чувство, оно передалось, передается из поколения в поколение, и оно... Рождалось с рождением, так сказать, человечества, когда соплеменники, люди в древности завидовали там друг другу, и тем самым они получали какой-то шанс на то, чтобы выжить и передать гены зависти потомкам для того, чтобы те могли продвинуться дальше. То есть, и это называлось, то есть, вот смотри, вот у этого человека лучше, значит, вот смотри, вот, вот тебе передается вот этот ген зависти, да, и это называлось белой завистью. И считалось, что вроде как белая зависть – это хорошо, да? смотришь, вот такая белая зависть. И вот таким образом описывалась белая зависть. Ну и она, так сказать, такое, такая версия, она на сегодняшний день присутствует и она есть, то есть считают, что это чувство, оно уже, так сказать, передалось из поколения в поколение, и оно уже действительно в нас присутствует. Но есть и вторая версия, есть вторая версия, когда человек рождается, и он не испытывает никакого чувства зависти, ему некому завидовать, и э, ничего он не испытывает, и вот таким, таким образом в ходе, так сказать, социума, в ходе жизни, в ходе учебы рождается так называемая черная зависть, такая э, серьезная и некрасивая зависть, и она якобы пришла к нам из социальной жизни сегодняшнего дня, когда очень часто мы слышим, что родители или учителя начинают сравнивать ребенка особенно, да, то есть вот смотри... А твои там одноклассники сделали домашнее задание, а ты не сделал такой плохой, да? Или там а, вот здесь вот у ребенка там лучше получилось что-то, а ты такой плохой, и у тебя там не получается ничего. И вот начинают сравнивать и долбить, да, ребенка. Что у ребенка возникает? Да, вот это вот первый опыт вот этой зависти, да, причем черной, потому что он начинает автоматически не любить а, образец, к которому, к которому его пытаются, так сказать, это самое, при, приспособить, да, «Вот, смотри, вот этот вот образец». И м, второй момент, значит, ребенок начинает, м, ну, как бы хуже к себе относиться, да, потому что «А что же во мне не так? А что же, в общем-то, что, почему у меня-то не получается? А я, наверное, не такой». И очень часто из этих людей получаются так называемые жертвы, да, которые вот так идут по жизни. Да, я вот не такой, вот все вот такие, а я вот, вот не такой, да. Это первый опыт зависти, да. И, конечно же, эта версия, она тоже имеет место, и мы можем сказать, что и такое, да, тоже, значит, происходит. И, конечно же, чтобы этого не было, можно сравнивать своих детей, там друзей и так далее, сравнивать с... Или не, даже не сравнивать, это слово в данном случае некрасиво звучит, а именно приводить пример литературных героев, каких-то ну вообще людей, которые, так скажем, мы их знаем, но они никоим образом не влияют на нашу жизнь. Или вот еще есть такой момент, к сожалению, он присутствует в семьях, когда... Я консультировала, тоже вот такие вещи происходят, когда, допустим, жена сравнивает, ну вот у подруги муж, он там такой, такой, такой, а вот я, а вот у меня там вот такой, да? Значит, вот это тоже сравнение, оно, конечно же... Очень некорректная, потому что ну ты же выбирала вообще, ты же решала, как, как чего и как создавать семью, да, и ну и точно так же с другой стороны, да, когда мужчина, значит, ну вот а она же готовит вот у, у там, допустим, у брата, там жена вот такая, а ты почему другая? Да? Ну, потому что ты другая. И, соответственно, вот эти сравнения, само слово сравнение, оно, конечно же, здесь совсем не подходит, потому что мы все настолько разные, у нас разный путь, мы все удивительные и талантливые по-своему, и у нас есть своя изюминка, и здесь, конечно же, вот это сравнение, оно... Его нельзя ни в коем случае трогать. Но с другой стороны, давайте посмотрим, если это чувство не встроенное в нас, а вот э, мы его получили во время социума, да? но э, неужели э, всех абсолютно сравнивали вот с такой позицией? Смотри, вот у этого хорошо, вот у этого плохо. Ну кого-то же не сравнивали, у кого-то же было хорошо. Значит, соответственно, его не сравнивали. Значит, у него была другая позиция. То есть я вот не помню, чтобы меня с кем-то сравнивали. Поэтому, то есть вообще не должно быть такого чувства. Но чувство-то есть, все равно же оно присутствует. Откуда оно берется? Почему оно берется? И, конечно же, об этом разговор. Потому что зависть бывает на самом деле не двух видов, как мы привыкли, белая и черная. Она бывает трех видов. И мы об этом с вами поговорим. На самом деле, я хотела поговорить об этом на примере, как это выглядит. Пример я взяла самый простой, и что мне навеяло взять этот пример? Мне навел наш чат «Век авто», где очень разное восприятие действительности и очень разная вообще ситуация. Люди по-разному говорят, да? И век авто – это покупка автомобиля, да, то есть мы складываем деньги для того, чтобы купить автомобиль. И э, кто-то покупает этот автомобиль, а кто-то еще не купил. Какое чувство возникает? Возьмем первый пример. Значит, итак, человек, э, друг, подруга, знакомый, приятель, в чате, не в чате, ну, короче, купил автомобиль. И вот она э, – зависть. Причем черная зависть, неприятная зависть. Человек говорит вслух: Хм, купил машину, поздравляю! Что у него внутри творится? Хм, ну вот, блин, ну дуракам везет. Я никогда не смогу столько денег заработать, никогда никогда там не смогу чего-то никогда включается слово никогда чувствуете, да? И можно здесь найти кучу причин, всяких разных. Никогда не смогу это, никогда не смогу пригласить, никогда не смогу проявить, никогда не смогу там сделать вовремя и прочее. Да? Куча всяких разных причин, при этом мы эти причины, которые себя оправдываем, говорим еще с вообще таким словом «никогда». Никогда не говори никогда. Слышали такую поговорку? Так вот, значит, это как раз таки черная зависть. Почему эта черная зависть присутствует? Потому что что считывает наше бессознательное? Наше бессознательное считывает, что ты, ты дружок этого недостоин, да. И бессознательно говорит. Да, я просто этого не достоин, чтобы у меня была хорошая машина, чтобы у меня было там куча денег, чтобы я мог эти деньги спокойно снять, там на что-то использовать и так далее. То есть ты этого недостоин. Ну, а поскольку это наше бессознательное, оно говорит: я этого недостоин. Смотрим, что же делает. Конечно же, это разрушает, да, что же делает белая зависть. Так вот, белая зависть, она оказывается тоже разрушительная. Почему? Потому что человек вслух говорит, о, купил машину, молодец, рад за тебя, даже поздравляет, я тебя поздравляю, тра-та-та, значит, цветочки-лепесточки в чате, все красиво, ура-ура, поздравились. Но при этом человек про себя думает, ну вот, молодец. Новая машина. Да и чего мне завидовать-то, господи? Я на автобусе поезжу. Фи, подумаешь, автобус это вообще здорово, там можно и познакомиться, там можно и поговорить, там можно и вопросы задать. Вообще классное место. Да вообще пешком люблю ходить. Зачем мне эта машина? Да и представляете, с ней столько хлопот. Это же просто то масло, то бензин, то значит помыть, то почистить, то еще чего-то, то припарковаться. Зачем мне эти хлопоты? Они мне вообще не нужны. И вроде как я в белую позавидовал, и вроде как и зависти нет. А что же считала мое подсознание? А подсознание считала я этого недостоин. И это не для меня. Ходи пешком. Ты же хочешь пешком ходить. Ходи пешком. А что ты тогда? Что ты тогда здесь вообще ищешь-то? Понимаете? Но есть еще и третий вариант зависти, тот, который нас с вами интересует и тот, который мы будем с вами разбирать. Это естественная зависть и зависть развивающая. Это та самая зависть, которая развивает личность. Это та самая зависть, которая в нас реально встроена. Это то самое качество, которое нам дано для того, чтобы мы развивались. Это естественный процесс для развития. То есть зависть развивающая. При этом человек говорит вслух, что он очень рад, что ты круто вообще, ты уже приобрел автомобиль, а я почему-то еще не приобрел. И на самом деле я тоже очень хочу приобрести машину. Я тоже очень хочу это сделать. Поделись. Поделись, почему у тебя это уже получилось, а у меня нет. И человек вслух задает эти вопросы. Расскажи, пожалуйста, про те качества, про те действия, которые ты уже проделал. И я готов буду проделать. Потому что мне также хочется ездить на новом автомобиле. Я завидую, да, я завидую. Но что я делаю? Я спрашиваю, как мне этого достичь? Как мне прийти туда же и получить такой же вариант? При этом про себя человек думает. Да я-то тоже могу. У меня-то тоже есть такие же качества, у меня есть такие же возможности. Я тоже нахожусь в этой программе, у меня вообще все замечательно. А что я сижу? Я почему еще до сих пор не активен и не пригласил людей? Почему у меня до сих пор еще не хватает денег на покупку нового автомобиля? Значит, что-то я делаю не так. Значит, мне нужно срочно активизироваться и начать какие-то движения для того, чтобы сделать и для того, чтобы прийти к такому же результату. А может быть и лучше. А почему нет? И вот так, только тогда бессознательное считывает, что происходит. Он говорит, о, я этого достойна, ура, раз я этого достойна, то что, я буду двигаться, я буду идти вперед и а, менять, что менять в своей жизни. И, а, соответственно, мы можем сказать, что вот эта развивающая зависть, о которой мы сейчас с вами говорим, а, которая нам интересна, она может быть нашим, нашим таким направлением, лучиком, может быть путем, который приведет к нас к своей мечте. Это может быть вот этот вариант зависти. Понятно, что два первых варианта, они просто не просто разрушают, но они еще и лишают сил, потому что человек начинает себя хочет, не хочет, он себя начинает угнетать. Там, что он чем-то недостоин, не готов, там, двигаться не готов и так далее, и так далее. И, соответственно, только третий вариант, при вот этой зависти развивающий человек получает силы. Он говорит, да, классно, я завидую, и я хочу то, чтобы у меня получилось лучше, чтобы у меня были какие-то действия, я сделал эти действия, чтобы пойти вперед. И благодаря зависти мы можем найти вот, этот, вот это направление, вот этот путь к тому, что мы хотим и о чем мы мечтаем. И на самом деле развивающая зависть, она нам показывает определенные сферы, где нужно приложить свою энергию, и в каком э, виде нужно развиваться. Потому что на самом деле мы же не всему завидуем, да? У нас есть какие-то сферы, в которых мы прямо чувствуем зависть, есть какие-то сферы, когда мы видим там известных личностей, каких-то там, э, ну, то есть каких-то людей, которым совершенно ну, спокойно воспринимаем, да? Воспринимаем, что... Человек, допустим, очень хорошо поет, и меня это совершенно никак не задевает. Я буду с удовольствием слушать его, допустим, песни там, и радоваться за то, что этих песен там много, скажем, у человека. Да? Или еще какие-то примеры посмотрите у себя. То есть есть вещи, которые мы совершенно не завидуем. И мы не испытываем никаких ощущений внутри себя, что это прямо вот вообще мне завидно. Вот есть же у нас президент, давайте все ему позавидуем, да? Вообще не возникает никакого чувства зависти. Чувствуете, что здесь есть какие-то сферы, которые нам говорят, вот здесь есть зона твоего роста, а здесь зоны твоего роста нет. Поэтому вот эти сферы, на эти сферы и нужно обратить внимание. И скажем, что интересно, значит, я сегодня коуч-сессию проводила с девочкой, и она мне сказала, что она завидует, ну, как бы так, спокойно, да, белой завистью вроде как, завидует людям, которые там два-три раза в день выходят в эфир, и у них сториз там, и все такое прочее, и вот она завидует этим людям а, вопрос вопрос а, именно в том что а, значит а, обязательно нужно вот так вот выходить в эфир а может быть с другой точки зрения посмотреть а что тебе это дает что тебе дает эта зависть и какую сферу тебе хотелось бы а, развить ну и, допустим, пример такой, когда очень часто, да, когда человек, допустим, говорит, ура, я нашел новую работу, это работа моей мечты, мне так хорошо, коллектив великолепный, там деньги приходят, я развиваюсь, у меня вообще все там идеально, и, значит, другой человек сидит и говорит, ну вот. А я до сих пор сижу на старой работе, и там, ну, ничего не получается, или еще что-нибудь, и работаю ради денег, и устаю, и вообще мне все это дело надоело, да? Что здесь слышно? Вот она, зона зависти. Вот она, зона зависти, что мы делаем? Мы смотрим на себя. Что она нам показывает? Оказывается, я тоже мечтаю уйти на хорошую работу на то, чтобы это была работа моей мечты, на то, чтобы это были очень хорошие деньги, и так, чтобы это можно было странслировать, что я счастлив. Поэтому нужно на это обратить внимание и позволить себе, то есть это вопрос позволения, позволить себе что-то поменять, позволить себе начать действовать, позволить себе э, посмотреть, именно с этой точки зрения и заняться тем, что ты действительно хочешь. То, что может тебя развить и то, что может э, тебе дать возможность пойти вперед. Поэтому вот такой пример, обращайте внимание на свои таланты, на свои задатки и не прячьте их. То есть э, знаю одну девочку, которая у меня консультировалась, она... На все руки мастера она умеет и делать ну, какие-то поделки там, руками и так далее. Работает совершенно в другой сфере. То есть совершенно, И это прямо видно, что человек прячет свои таланты, свои, свои возможности, скрывает их, потому что занимается совершенно другими вещами, там, работает менеджером. Да? И это сразу видно. То есть, поэтому зависть – это смелость найти, то есть, когда у вас проявляется это чувство, это сразу возможность найти, заглянуть внутрь себя и посмотреть, а что, что мне это транслирует, что мне это дает, как я могу это применить. Что я могу себе позволить еще дополнительно сделать и куда, в какую сторону мне двигаться? И, соответственно, в этот же момент очень внимательно, когда мы задаем себе этот вопрос, то мы сразу же смотрим, что к нам в это время приходят всевозможные там, вещи интересные, возможности к нам сразу приходят именно для того, чтобы мы обратили внимание, что я-то тоже могу, мне тоже это интересно. Это вот э, такие моменты, э, на которые стоит обратить внимание, почему возникает зависть, да? И я вам э, подготовила вопросы. Ну, допустим, то есть это такое практическое упражнение, такое практическое упражнение для жизни. Попробуйте себя отследить. То есть для этого не нужно будет специально там садиться медитировать, совершенно нет. Для этого нужно будет просто последить за собой, то есть подслеживать, почему у меня возникает чувство зависти. И вот, допустим, вы смотрите на человека, и именно к этому человеку у вас возникает чувство зависти. Вы задаете себе вопрос. То есть вы не завидуете, а задаете себе вопрос. А что именно, что именно, что, почему у меня зависть возникла, да? Что именно меня задевает? Его успех? Или, может быть, какие-то чувства, какая-то энергетика, которая есть внутри, что я ощущаю, да? А может быть, у этого человека есть какое-то чувство, которого нет у меня? Или, может быть на самом деле я не просто этому человеку завидую, а на самом деле завидую какому-то определенному аспекту, какому-то определенному аспекту в жизни, да, то есть, ну, скажем, или внешности, или там финансам, или еще чему-то, да, то есть вот я, допустим, всегда смотрела на людей, ой, молодцы, как они прошли вообще через все эти дебри и смогли защититься и получить ученую степень. То есть я понимала, что у меня там зона роста. И сразу же моя зависть ушла, сразу я успокоилась, как только защитила кандидатскую, то есть по экономике. И все, то есть зона роста показана, тебе дан, дан, дан путь, как только ты это завершаешь этот вопрос, то, соответственно, он у тебя больше не возникает. То есть совершенно незавидно. Ну, это я для примера, вот прямо на себе говорю, да. То есть отследите по себе, какой аспект конкретно, что в этом человеке вам интересно. Отследите его успехи, отследите, готовы ли вы обладать этим. Что вы будете чувствовать и ощущать, если вы будете этим обладать каким-то, опять же таки, каким-то восприятием? Может быть, когда у вас будет такое количество финансов, а вы готовы с этими финансами взаимодействовать? А что вы будете делать с этой машиной, когда она к вам придет? Если у вас это понимание, если есть, то надо идти туда, это ваша зона роста. Это вот такие самые простые вещи. И тогда какие качества позволили этому человеку стать, значит, вот лучше или там занять эту позицию? И какие качества мне необходимы для того, чтобы я тоже достиг таких же результатов? Что мне нужно для моего развития? И что мне нужно раскрыть, какие качества внутри себя мне нужно раскрыть, чтобы, допустим, у меня также получилось. И на самом деле зависть, она, помимо всего прочего, вот эта вот зависть, она дает еще и такой план. Для дальнейшего действия, для дальнейшего развития. Потому что мы понимаем, что если мы останавливаемся на э, двух предыдущих завистях, на черной и белой, то тогда э, либо скрываем, либо просто обесцениваем себя и очерняем того человека, да, ну зачем нам это надо, то есть э, на самом деле это очень-очень неприятная вещь и совершенно непонятная, так скажем, а вот э, узнать секрет, э, то, чем обладает человек, это всегда можно спросить, поделись, пожалуйста, поделись информацией, а почему у тебя это получилось, а у меня нет, а мне действительно тоже очень хочется, чтобы у меня это получилось, и тем самым, тем самым зависть нам показывает ту зону роста, развития, которое нам необходима. И показывает, опять же, таки те ресурсы и дает энергию для того, чтобы мы развивались. И не осуждали людей, а именно развивались и становились в этом направлении еще лучше. То есть, конечно же, когда мы намечаем какие-то планы, когда мы выстраиваем это все, то выбор всегда за нами. Если мы хотим обвинять себя, мы себя обвиняем, но если мы хотим развиваться и мы готовы рискнуть, кто не рискует, тут не пьет шампанское, да? мы хотим развиваться, мы хотим рискнуть, мы хотим найти тот самый ресурс и почувствовать его, а зависть как раз нам дает этот ресурс. И зависть как раз нам позволяет этот ресурс вытащить, увидеть и э, увидеть тот новый уровень нашего развития, который нам на сегодняшний момент необходим. И получить вот эти новые качества мы можем тоже с помощью зависти, потому что зависть дает нам внутреннюю силу продвигаться, продвигаться в какой-то определенной сфере. И именно эта сфера, оказывается, нам становится интересна, и у каждого, конечно же, эта сфера может быть, какая-то э, своя, да, своя и свои какие-то особенности. И э, зависть я сравнила с маячком, таким маячком, таким направлением дальнейшего роста, потому что это уникальное чувство, которое нам дано э, исключительно для того, опять же таки, чтобы мы посмотрели на предмет зависти, посмотрели с точки зрения, что, что такое есть у человека или что он успел сделать, а я этого сделать не успела. Или там не успел, да? То есть если вам нравится, то есть вы смотрите область, и, допустим, кто лучше вас танцует, вам завидно, что он лучше вас танцует, значит, у вас есть там зона роста. Если вам нравится, что кто-то лучше вас поет, значит, там есть зона роста, и туда надо двигаться. И посмотрите, вот эти вот зоны, они вообще очень четко показаны с помощью зависти, зави зависти внутри нас. Когда человек по какой-то причине зарабатывает деньги, а другой человек не может, значит, он, оказывается, тоже может, если он, у него возникает это чувство зависти. Раз он может, значит, ему нужно там поизучать. Допустим, опять же, на примере нашей компании, поизучать инвестиции, посмотреть на все продукты. Какой из продуктов больше всего нам отзовется для того, чтобы мы могли себя продвинуть? Где эта сфера, в которую мне интересно было бы обратить свое внимание? То есть где можно было бы поразвиваться, оказывается, я этого, это могу сделать. И как только мы понимаем, что я могу это сделать, я начинаю делать а, какие-то небольшие такие шажки и, соответственно, двигаться в этом направлении. И именно это не только показывает зону, но и дает вот эти вот, вот эти силы, внутренние силы, которые тебя будут двигать в этом направлении. И, конечно же, если завидно, что человек занимается любимым делом, значит, пересмотри себя, пересмотри, что, чем ты занимаешься. Посмотри то любимое дело, которое есть внутри тебя и которое ты мог бы странслировать. И, соответственно, почувствовать, где твоя зона роста. А если ты очень любишь путешествовать, и ты прям завидуешь людям, которые путешествуют, оказывается, для тебя это тоже совершенно легко и просто сделать. Нужно только посмотреть, где это опять же, зона, за что она зацепляется. И вот этот механизм, механизм вот этот раскрутить. Значит, вот такая такая зависть, зависть во благо, она позволяет найти в своей зависти возможности для действия и показать путь движения, идти туда, где есть зависть. И это маячок, который показывает направление, который показывает движение который говорит о том, что иди, иди туда, и у тебя получится, потому что это та зона развития, которая непосредственно тебе нужна и которая позволит тебе стать еще более интересным для себя и для всех окружающих. Вот что значит зависть во благо. И, соответственно, завидуйте во благо, смотрите на вопросы, которые я вам предложила. Смотрите, как завидуете и используйте это чувство, это качество для того, чтобы развиваться. Это основные вопросы, которые я хотела бы сегодня осветить, поэтому задавайте, задавайте, спрашивайте, говорите, что может быть непонятно, может быть что-то хотели бы еще дополнительно узнать. И мне хотелось бы сказать, что зависть как раз-таки это то самое чувство, которое относится к темной стороне нашей личности. То самое чувство, которое мы пытаемся в себе, ну, закрыть, спрятать, да, убрать. И, а там очень много, чувствуете, там очень много силы. И э, я хочу обратить ваше внимание, что э, в нас на самом деле... В нашей темной стороне очень много силы, и мне хотелось бы даже следующие зарядки тоже посвятить некоторым качествам, которые дают нам силу для развития. Это темная сторона, с одной стороны мы ее спрячем, да, и хотим показаться такими хорошими людьми, да, у которых вот так все вообще идеально и хорошо, но при этом... Когда мы признаемся, прежде всего, сами себе, признаемся в том, что да, у нас это есть, у нас есть это качество. И когда мы понимаем, для чего нам это дано, то это как раз-таки и дает возможность для дальнейшего развития. Пишите, пожалуйста, вопросы, готовы на них ответить. Напишите, пожалуйста, жду обратную связь. Как вам? Что вы узнали нового? Как вы чувствуете? Отзывается вам это? Есть ли у вас примеры зависти, белой, черной и развивающейся зависти? Словили вы этот вот механизм, как это чувство использовать для себя, для своего блага, для своего развития? Напишите, пожалуйста, несколько слов, насколько было полезно. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Жду вопросы и с удовольствием на них отвечу. Буду рада, если вы зададите вопросы здесь или в чате. Подумайте, пожалуйста, как вам? Какое у вас состояние? Ага будем ловить развивающую радость, э, зависть, да, конечно, сп спасибо вам большое, конечно же, ловите, э, просто ловите зависть вначале, то есть вот как только вот это чувство словили, вот, тогда его можно э, перенести в развивающую, потому что просто так э, искать, то есть оно не получится, оно же, видите, я же специально вам показала, что это имеет свой цвет, свое состояние. То есть это возникает в моменте, это возникает в моменте, когда ты смотришь, и тебе завидно. И вот этот момент нужно словить. Как только ты славливаешь этот момент, так ты понимаешь, куда тебе нужно идти. И переводить сразу вот этот момент, переводить его в развивающую. А почему я завидую? Опа, это моя зона роста, вот я ее куда беру. Вот это беру и начинаю с этим работать. Начинаю с этой позиции двигаться. Потому что если просто так искать зависть, а чему же, вот дайте я это посмотрю, а чему же я завидую это вообще в жизни, сразу достаточно тяжело что-либо найти. То есть это возникает в моменте. Как вы знаете, интересная такая ситуация была, вела, женщина вела встречу, очень известная Лариса Ринар, у нее великолепная женская академия личной жизни, ну человек развивающийся и она говорила вы знаете говорит я так завидовала людям которые писали книги ну прямо так завидовала что вот прям вот да не могу завидовала и как только поняла что это зона моего роста у меня сразу все пошло у нее уже очень много книг причем книги все замечательные очень интересные опять же развивающиеся и ты прям понимаешь, что вот она, то есть как только словила, так у нее э, вот э, эти вопросы решились. Ну, это вот как пример, допустим, да, поэтому э, специально искать, конечно, этого не нужно. Это нужно просто за собой посмотреть, нужно просто проанализировать э, тот момент, в который, в который вам придет зависть. И сразу, опа! Зависть. Отлично, это мой путь развития, это моя зона роста. Ура, смотрим, на... смотрим туда внимательно. Я вас благодарю, мне очень, я очень рада, что вам понравилось. Хорошо. Я рада, что вам откликнулась моя подача. И, конечно же, мне очень приятно работать с нашей аудиторией, потому что это... И моя зона роста. Моя зона роста. я очень люблю, когда люди еще дают обратную связь, задают вопросы, спрашивают и говорят. Огромное вам спасибо. Всего вам доброго. И завидуйте во благо. Завидуйте во благо. Я так поняла, что больше вопросов нет, потому что э, тишина. И э, да, значит. Э, «Благодарю, что полезно. Мне очень приятно, что полезно. Хорошо. Значит, завидуем во благо». Конечно же, я выключаю запись. Всем доброго дня, хорошего настроения.